Один из самых крутых актеров прошлого века совсем недавно разменял восьмой десяток. В это сложно поверить, но Сильвестру Сталлоне уже 71 год. Казалось бы, пора отдохнуть, но Слай продолжает находиться в отличной форме. Как ему это удается и какой путь ему пришлось пройти, чтобы стать легендой, узнаем сегодня на канале «Живая сталь». Сталлоне, родился в бедном квартале Нью-Йорка, носившем характерное название «Адская кухня». Такое прозвище он получил за то, что слыл пристанищем наркоманов, хулиганов и других асоциальных элементов. Еще будучи совсем маленьким, Слай хорошо усвоил, что чтобы в этой жизни выжить, нужно оказаться сильнее других. Как вы могли заметить, его лицо и манера говорить весьма нестандартны. Дело в том, что Сильвестр родился с небольшим параличом губ, языка и части щеки вследствие осложненных родов своей матери. Однако в дальнейшей жизни это ему нисколько не помешало, а даже наоборот, добавляло шарма и обаяние. Но в детстве ровесники не видели в этом изюминки и сильно дразнили Сталлоне. Чтобы побороть свои комплексы, он занимался в театральном кружке и тягал железо в зале. Дебютом в кино актер отметился в некоем подобии порно, что уже давно не секрет для многих из вас, но не спешите критиковать его за это. «Я снимался гол мне тогда было ничего есть, меня выставили из квартиры и я четыре ночи подряд провел на автобусной станции. Пытаясь не попасться легавым и хоть немного поспать. Я был в отчаянии. Вот почему, прочитав в газете о возможности заработать за день 100 долларов, я решил, что это подарок судьбы. Когда ты голоден, ты делаешь много такого, чего обычно делать не стал бы. В этот период он не пользуется спросом на кинорынке как актер, играя маленькие и эпизодические роли. Но через 6 лет после начала кинокарьеры он показал себя во всей красе. Это было громко, это было жизненно. Прыгнуть выше этого достижения практически невозможно. Находясь под сильным давлением от окружающего мира, он пишет практически автобиографический сценарий, в котором его образ — это боксер-неудачник Рокки Бальбоа, который надеется на шанс показать себя на ринге. Тренировки и целеустремленность героя на экране подкупали. Этот фильм абсолютно заслуженно считается культовым, породил немало сиквелов разного уровня качества, но это история, которая в рамках спортивного кино просто показатель. Само собой, разумеется, для ролей такого калибра необходима физическая подготовка. На протяжении всей своей карьеры Сильвестр Сталлоне испытывал на себе различные тренировки и тестировал популярные диеты, адаптируясь к лучшему и худшему из того, что ему удалось познать из 40 лет своей жизни, проведенных в тренажерном зале. Сегодня Сильвестр Сталлоне является вдохновителем для многих людей, кто стремится улучшить свою решимость и силу воли. От Рэмбо и Рокки до своей последней роли в Неудержимых давно не виделись. Сталлоне всегда оставался отличной физической форме и демонстрировал невероятное количество преданности своему делу. Тело Сильвестра Сталлоне подвергалось значительным изменениям на протяжении всей его карьеры. Хотя он сохранял мускулистый и сухой облик в большинстве своих фильмов, его вес менялся невообразимое количество раз. «Я заставлял Слая менять упражнения каждую тренировку», — говорит его тренер. «Я заставлял его делать дополнительные подходы в упражнениях, которые работали для него, и уменьшал подходы в тех, которые не работали. И чем больше результатов видел Слай, тем с большим упорством он тренировался». Я вел крайне нездоровый режим во время работы над последующими фильмами Рокки. Я часто работал на голодный желудок, и мой организм начал поедать сам себя. Не удалось достичь веса в 70 килограмм, кожа до кости. Я выпивал большое количество кофе, чтобы стимулировать себя и дать телу энергию. Сталлоне утверждает, что теперь он следует более здоровой диете и менее интенсивной тренировке. Обычно я тренируюсь три дня, а четвертый день отдыха. Если у меня намечается тяжелая бизнес неделя, я тренируюсь всего 2 раза в неделю и сокращаю количество пищи в два раза. Я управляю своим телом, как автомобиль. Если впереди у меня длинная дорога, я пополняю топливо, хорошие продукты с высоким содержанием энергии. Если я не собираюсь сделать много, я держу свой бак наполовину пустым. Рокки был безумно громким взрывом в кино, хотя мало кто знает, что Сталлоне мог не сыграть главную роль в этом фильме, который он сам и придумал. Да и многие студии просто-напросто отказывались брать картину на производство. Но просто вдумайтесь, при бюджете в 1 миллион долларов, фильм собрал по всему миру более 200 миллионов. В одной только Америке эта цифра перевалила за 100 миллионов. Вот что значит проект мечты. Само собой, мы все прекрасно знаем, что последовало дальше. Статус суперзвезды, культовая роль в боевике «Рэмбо» с последующими сиквелами, взлеты и падения «Три брака», несколько десятков ролей, как в качестве актера, так и в качестве режиссера или продюсера. Но это совсем другая история. Знаешь, малыш, жизнь это не то, как сильно ты бьешь, а после каких ударов остаешься на ногах. Ты не можешь всю жизнь сваливать ответственность на других. Так делают только трусы. Спасибо за просмотр и подписку. Не забывайте посетить наш паблик «Живая сталь», где вы всегда сможете получить помощь в вопросах железа от лучших спортсменов России и мира. Всем счастливо!